всем привет друзья сегодня я вам буду рассказывать про проект vk таргет а точнее мы сегодня будем с вами выводить с данного проекта денежку в двух словах о проекте в данном проекте можно зарабатывать абсолютно бесплатно без каких либо вложений для этого вам нужно будет пройти вернее зарегистрироваться из одной из соцсетей у вас есть у меня, например, мне удобнее через «Контакт». Я вот нажимаю «Войти с помощью контакта» и меня перекидывают на мой личный кабинет. Далее я перехожу «Заработать». И тут, как мы видим, нам доступны задания. Цена одного задания 48 копеек. Это рассказать друзьям, вступить в группу 48 копеек. Как же это происходит? Мы переходим по ссылке нас перекидывает на группу далее мы нажимаем вступить и нажимаем проверить как видим у нас задание прошло и нам добавили 48 копеек после чего кто не любит чтобы скапливались различные группы до чего -то, можете отписаться после того как у вас задание обработали ну в общем суть такая в день можно зарабатывать около 50 рублей в легкую на этих заданий чем больше у вас будет подключено соцсети тем больше у вас будет доступно задание настроить эти соцсети можно вот в этом разделе в настройки как видим у меня всего google youtube и контакт так как я только сижу в данных соцсетях давайте же приступим к выводу нажимаем вывести минимальная сумма для вывод 25 рублей нажимаем киви и вводим наш номер и нажимаем создать заявку как видим нашу заявку приняли и обработана будет она в течение двух дней так как насколько я знаю заявки обрабатывают здесь от 5 до 10 минут если у них уже скапливается более ну вернее много заявок, то они их стараются обрабатывать уже в течение пяти дней. Давайте зайдем на наш киви. Как видим, пока еще денежка не пришла. В общем, ребят, надеюсь, вы мне так верите, то, что с данного проекта можно выводить. Я уж этот момент не буду вам снимать. Пришла, не пришла денежка, так как неохота ждать. В общем, ребят, ссылка на данный проект будет под описанием данного видео, кому интересно, можете начинать зарабатывать абсолютно бесплатно, без каких-либо вложений. Также, у кого остались какие-то вопросы, можете задавать мне их лично ВКонтакте, либо писать свои вопросы под видео. Каждому я под видео отвечаю на ваши вопрос Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Шмелев. Всем пока, до новых встреч.